Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по жестовской росписи, а именно распишем поднос в квадрате с тюльпанами и розами. Начинаем мы с тенежки. Легкими мазками мы наносим краску на уже сделанный из засохнувших замалевок. Кисть у нас лопаткой. Листья подтеняем на краях красным оттенком, синим пятилистники голубые затеняем, на тюльпанах даем красный оттенок. и все это сводим в плавных соотношениях мазков. Меняем цвет на желтый и начинаем мы расписывать главного цветка, это роза, центральный, потому что он самый крупный и яркий. Начинаем мы с передних лепестков и потом переходим к кубышке. Этот этап называется прокладка. Мы прокладываем основной цвет. Нам надо показать задние лепестки розы. тюльпаны ярко-красный оттенок прокладываем передний план и показываем основные тона на заднем плане второй тюльпан точно по такому же принципу передний лепесток соседние и постепенно уходим в дальние Вот такой тюльпанчик. Переходим к пятилистникам голубого оттенка. Начинаем со светлой стороны, потихоньку уводя тон вдаль. соседние пятилистники и бутоны. Следующий этап. Мы продолжаем уже расписывать листья. Листья могут быть разных оттенков и желательно теплые, холодные и нейтральные зеленые. Обязательно в листе показываем середину. Не забываем про стебельки и чашелистники. Следующий этап называется бликовка. И можно начать с листьев. Даже желательно. Маски здесь похожи на перо. Начинаем с главных листьев роспись. От них уже будет отталкиваться тон. Обратите внимание, я пропустила голубой оттенок листа. Я дополнительно другим оттенком потом его завлекую на мелкие листочки можно взять либо маленькую кисть, либо пару мазками показать их блик следующий цветок роза берем бело-желтый оттенок и высветляем самые светлые части на нем с кубышкой здесь дело индивидуальное важно в голове держать один момент якобы свет падает именно в одно место. Не нужно всю розу делать бело-желтой, есть дальний план, который вводит ее в тень. Тюльпаны намешиваем красный, желтый, белый и тоже подсветляем самые светлые части. Второй тюльпан и бутоны. На задний план тюльпана мы практически не заходим в приковки. Берем светло-светло-голубой оттенок, смешая его с белым и подсветляем тоже наши пятилистники. конечно, бутоны. Ну, после голубого оттенка можно показать и листья, которые мы оставили в прокладке голубыми. Показать на них влековку. Меняем кисть и начинаем делать чертежку. Чертежка нам помогает отделить Потерявшиеся цветы, смеш смешанные, например, с листьями. Можем сразу определенно набранным оттенком показывать серединки во время чертежки. пыльцу показываем в тюльпанах и серединки в голубых цветах доделываем заканчиваем высветляем самые Яркие моменты, например, на стебельках, на чужелистниках. В конце делаем травку. По краям листов для заполнения пустых пространств. чертежку на краях листьев и вот наш букет готов спасибо за внимание с вами была куликова анастасия подписывайтесь на мой канал по жистовской росписи и получайте обновления будьте всегда в курсе до новых встреч